Два дерева, два разных дерева, Одна судьба объединила их. Так близко повстречались возле берега, И жизнь соединила их двоих. Летели годы, и росли деревья, Плотнее прижимаясь плечом. Им было хорошо там, за деревней, И неразлучны были день за днем. Под солнцем вместе было веселее, В грозу обнявшись, плакали вдвоем, Под снегом укрывались потеплее. Шептались нежно, тихим вечерком, На вечно корни их переплелись, Стволы обвелись, слились воедино, И ветви, словно руки, обнялись, Прекрасная и редкая картина. Два дерева, два разных человека, Это о них сегодняшний рассказ, О тех, кто смог прожить почти полвека И потерять однажды мужа в раз. Переплетение жизни нарушая, что, может быть, процесса тяжелей. И корни, и стволы разъединяя, А ветви разнимать еще страшней. И треск, и боль, судьба трещит по швам, Как оторваться от супруга, рубить родные нити по узлам, Которые вросли давно друг в друга, Их невозможно смертью разорвать. Два дерева, сплетенных воедино, Попробуй друг от друга оторвать, Не повредив и веточки единой. Обломные сучья, ствол кривой, И почва под корнями вся изрыта. Вот результат стихии грозовой, Как возродиться. Коль душа разбита, Лишь только к солнцу, милое тянись, Спасательному дождику откройся, Глядишь, и новые листочки высь, Потянутся с надеждой. Ты не бойся, Жизнь новая начнется впереди, Наступит сердце новое прозрение. Кто истоптал несчастье сапоги, Тут ценит в жизни каждое мгновение.